Всем привет, меня зовут Лена, и я расскажу вам про живое и неживое. Вы, наверное, всегда задавались такими философскими вопросами, вообще, что такое жизнь, есть ли жизнь вне нашей Земли, и живой ли я? И, в принципе, на эти вопросы мы можем ответить, если обратимся к научному знанию. Давайте представим ситуацию, что вы ученые. Вот. И вы работаете, вот всей группы, все, кто собрался в этом зале, в одной команде по изучению космоса. И в один момент вам улыбнулась удача. Вы открыли новую планету и решили отправить туда экспедицию. И вот на искомой планете вы нашли нечто. Нечто настолько странное, с этим ни разу еще не сталкивалось человечество и научное сообщество. Вы решили взять это нечто на Землю для дальнейшего изучения. И чтобы ответить на закономерные вопросы разных журналистов и других заинтересованных, людей, что это такое, вы должны сначала сами себе ответить на вопрос, а оно живое или нет. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала выбрать определение жизни, которое мы будем использовать. Так как их огромное количество, вы всей командой подумав решили сойтись на одном, что мы возьмем определение жизни, которое лежат на самой поверхности, которое можно найти в каждом школьном учебнике по биологии. Итак, приступим к изучению нашего инопланетянина. Вы поместили его кусочек под микроскоп и увидели такую картину. Это клетки. Раз объект имеет клеточное строение, значит, мы можем поставить галочку в нашем списке. Но погодите, что такое клетка? Клетка — это элементарная единица жизни или сложная химическая структура упорядоченных веществ. Из клеток могут состоять целые организмы, например, одноклеточные, как и в Глена зеленая, Или же отдельные клетки могут собираться в ткани и образовывать органы в сложных организмах. Но в вашей команде затесался скептик. Он спрашивает, а все ли так просто? Он вспоминает, что есть вирусы и различные инфекционные белки. Но к этому вопросу мы вернемся чуть позже, потому что это очень интересная дискуссия. А сейчас мы заняты изучением нашего инопланетянина. У всех живых систем есть гомеостаз. Это саморегуляция, которая позволяет сохранять неизменный химический состав внутренней структуры при постоянно меняющихся внешних условиях. Он происходит от греческих слов homoes тот же и «statis» — состояние. То есть это цепочка сложных химических реакций, которая поддерживает постоянное внутреннее равновесие. Оно еще называется динамическим. Если мы обнаружим нечто подобное у нашего пришельца, то можно ставить еще одну галочку. Но тут опять затесался скептик, а есть ли разница? Ведь химические реакции вне организма могут напоминать те, которые идут в организме. Например, есть кровеносные тельца эритроцита, которые содержат тебя в железе. Именно благодаря этому кровеносные тельца способны переносить кислород. Также и железо на воздухе может ржаветь. Но вы прерываете вашего скептика и говорите, что разница, между прочим, есть. И она большая. Во-первых, живые существа умеют накоплять энергию. Неживая природа всегда тратит энергию, она ее распыляет. А в живой клетке это поставлено на поток. Здесь нарисована митохондрия и хлоропласт. Это органеллы, клеток, которые постоянно вырабатывают АТФ. АТФ – это энергетическая валюта клетки, которая позволяет производить те реакции, которые сами по себе идти не могут. Эти реакции также называются реакцией. Катаболизма. Химические реакции в организме идут с огромной скоростью, в сотни тысяч раз быстрее. Это происходит благодаря наличию специализированных катализаторов с ферментов. Они имеют белковую структуру. Здесь нарисован фермент, отсутствие которого в организме, например, приводит к сильным проблемам с иммунитетом. Также направлены химические реакции. То есть для примера возьмем глюкозу. Нет, не певица, а такое химическое вещество, сладкое на вкус и находится в разных фруктах. И давайте ее подожжем. В неживой природе глюкоза расщепляется до углекислого газа и воды сотни разных путей. Связи между атомами углерода рвутся как хотят, хаотично и беспорядочно, в то время, как в организме глюкоза расщепляется до той же воды и углекислого газа, по четкой цепочке реакции. Это называется гликолиз. Я показываю эту схему, чтобы вы понимали, насколько в клетке все идет так, как нужно и так, как запланировано. Вернемся к нашему монстру. Дальше по списку у нас идет открытость. Это возможность обмениваться химическими веществами и энергией с окружающей средой. Если мы обнаружим нечто подобное у нашего пришедшего, мы можем ставить еще одну галочку. Но опять вмешивается наш скептик. Он задает вопрос, а могут ли быть закрытыми живые системы? Вы тяжело вздыхаете? И говорите, что могут. Например, есть коловратки и тихоходки. Это такие маленькие существа. Коловратки достигают двух миллиметров, а тихоходки – полтора миллиметра в размере, которые могут пребывать в очень длительном анабиозе. Анабиоз – это такое состояние, когда организм не обменивается веществом и энергией с окружающей средой, но при этом остается живым, попадая в комфортные условия, он оживает. Также и семена растения, они очень долгое время могут находиться в спокойном состоянии и уже потом прорастать. Один итальянский натуралист в XVI веке – когда я пронаблюдала за тем, как тихоходка после годового, прошу заметить, анабиоза вернулась к жизни, он назвал это воскрешением из мертвых. Дальше, рост и развитие. вашей лаборатории это нечто, начало расти. И вот такие, ага, мы можем поставить еще одну галочку. Но не стоит забывать, то, что и живой природе встречается рост. Например, растут кристаллы. Ваша лаборатория этому существу было достаточно комфортно, и оно взяло и размножилось. Значит, вы можете поставить еще одну галочку в вашем списке. Но, опять же, не стоит забывать про кристаллы, потому что они такие паразиты, тоже умеют размножаться. Они могут раскалываться и потом уже расти как отдельные, можно сказать, субстанции, как отдельные особи. Но при этом они являются исключением. Мы не можем назвать их живыми. Далее вы решили сравнить потомков вашего вот это нечто с другой планеты. И вы обнаружили, что у некоторых из них появились изменения, у них изменился окрас. И, значит, у них... Есть предрасположенность к различным мутациям. И потом, сравнив дальнейших потомков, уже мутировавших особей, вы обнаружили, что этот признак передается дальше по наследству. Значит, мы можем ставить еще одну галочку в нашем списке. Но погодите, не все так просто. Опять смешивается ваш скептик, Видите, огонь тоже может размножаться. Во время пожара пламя передается с верхушки дерева на другую верхушку, и причем везде оно разное. Оно может окрашиваться в разные цвета, иметь разные размеры и по-разному дымить. Но вы прерываете вашу опытливую скептика и говорите, что на самом деле не все так просто. Несмотря на то, что огонь также размножается, и у него также есть предрасположенность к изменениям, эти изменения не наследуются дальше в поколениях. Потому что если мы возьмем, например, палочку, которая горит зеленым пламенем, и подожжем от нее другую палочку, то пламя не окрасится в зеленый цвет, потому что цвет огня... Зависит только от субстрата. Но почему так происходит? К этому вернемся, когда поставим еще одну галочку в особом химическом составе. Все живые системы обязаны иметь под своей основой какие-либо полимеры. Полимеры это такие сложные химические молекулы, которые представляют собой как длинные нити жемчуга. То есть они очень длинные, большие и состоят из повторяющихся частей мономеров. В нашем организме такими полимерами являются белки и нуклеиновые кислоты, как ДНК и РНК. В основном это все имеет под своей основой органическую химию органическая химия это хи соединение углерода различные но опять же тут очень интересный вопрос а может ли быть это не углерод и это вопрос еще спорный и нерешенный потому что выдвигает очень много различных гипотез и есть различные опять же измышления над тем что может быть это кремний с кислородом может давать жизнь может азот с фосфором или азот с водородом такое вполне вероятно на какой-нибудь другой планете с другим химическим составом атмосферы и другими физическими условиями но пока это не доказано и никто это еще не опроверг поэтому это пока еще спорный вопрос приступим к самому интересному к механизму изменчивости а как так получается то что наше существо изменяется и эти изменения передаются дальше а все дело как раз таки в этих полимерах потому что они при копировании могут допускать ошибки. Как, например, цепочка ДНК при копировании, разрываясь и наращивая себе вторую цепочку, допускает ошибки, которые как раз-таки путем своего накопления уже выражаются во внешность то есть проявляется из генотипа в фенотип. И последнее, но не последнее по значению в нашем списке это пункт смертности. За время изучения в лаборатории ваше существо взяло и умерло. Вы, конечно, опечалены, но. В то же время вы радуетесь, то, что вы можете поставить последнюю галочку в вашем списке и сказать, что это нечто было живым. Ура! Вы доказали, то, что жизнь может быть вне Земли. И за это вы получили премию, и пока вы радостно отмечаете это в какой-нибудь рядом стоящей кафешке, мы вернемся в нашу реальность, где ученые на полном серьезе до сих пор ищут признаки жизни вне Земли. Специально для этого нас выработала свое собственное рабочее определение определения жизни. Будем считать живой любую химическую систему, которая обладает свойствами репликатора. И тут два интересных момента для обсуждения. Почему система должна быть химической? Система, которая будет размножаться, должна иметь под собой именно какую-то телесную основу, телесную оболочку. То есть именно благодаря этому пункту мы можем вычеркнуть из списка потенциально живых объектов искусственный интеллект и компьютерные вирусы и что такое репликаторы? репликаторы это такие системы которые эволюционируют по дарвину то есть они размножаются изменяются эти изменения передаются по наследству Это мы уже обсудили но здесь есть еще один ключевой важный четвертый пункт то что эти изменения обязаны влиять на эффективность размножения именно благодаря этому происходит естественный отбор и именно на этом строится эволюция и вернемся к тому вопросу, который мы затронули, когда говорили про клеточное строение, про вирусы и прионы. Вирусы от латинского яд «вирус» — это мельчайшие возбудители инфекционных заболеваний. Так как они не имеют под собой клеточного строения, по своей сути они состоят из какого-либо э, полимера, несущего информацию, например, ДНК или РНК, который убакон в, в белковую извиняюсь, оболочку капсид. Они возбуждают такие заболевания, как, например, ВИЧ, оспа или грипп. И что такое прионы? Прионы – это такие особые инфекционные белки, которые вызывают различные заболевания, которые до сих пор, между прочим, не лечатся, и они летальны. По сути своей, попадая в организм, прионы находят белки, такие же белки, которые находятся в основном в нервной системе и изменяют их третичную структуру и накапливаясь эти измененные белки уже приводят к различным нейрогенеративным заболеваниям. Такие, например, как почесотка свиней, точнее, почесотка овец. И а куру у людей. Причем, самое интересное, у людей такие заболевания передаются каннибализмом. Чтобы разобраться в том, насколько это сложный, неоднозначный на самом деле вопрос, давайте попробуем сравнить вирусы с прионами, с человеком по тем пунктам, кото, по которым мы определяли нашего пришельца. И мы видим, что здесь очень много минусов, и это значит, то, что мы ну, ни, никак не можем назвать их живыми. Но вы посмотрите, они не состоят из клеток, у них нет гомеостаза, они не открыты, они не растут, не развиваются. Ну что это такое? Разве можно назвать это живым? Но если мы решим взять критерии НАСА, то мы увидим то, что мы можем назвать вирусы и прионы живыми. Это достаточно интересный спорный момент, и у очень многих людей до сих пор своя точка зрения по этому поводу. Здесь, кстати, у приона стоит звездочка, потому что вся изменчивость прионов держится только на их 3D-структуре. То есть она очень ограничена, но при этом она есть. И я хотела бы завершить свою лекцию тем, что определения жизни очень много, потому что на самом деле люди до сих пор не знают, что такое жизнь, до сих пор гадают. И я надеюсь, что на все самые важные философские вопросы, которые я задала в начале лекции, все ученые, находящиеся в этом зале, смогут ответить самостоятельно, поняв, что для них из этих пунктов важнее. Так что спасибо за внимание. Здесь вы найдете источники, если кому-то надо. А здесь интересные книжки почитать. Спасибо большое за лекцию. Очень понравилось, очень интересно. Спасибо. Хотела такой вопрос задать. Вот если, например. Ну, мне больше нравится определение НАСА, если честно, чем определение с учебника биологии, потому что оно более универсальное. Вот, например, даже если взять те же там, ну, прионы, вот в таблице написано, что там они не умирают. Вот, но э, тут как-то очень ну, вступаем на какую-то такую вот скользкую почву, что ли. Э, если, допустим, мы его сильно нагреем, то он распадется, и можно ли считать, что он умер? Там, если вирус э, в какую-нибудь агрессивную химическую среду поместить, он тоже разрушится. Можно ли считать, что он умер? Э, к тому же есть вот такие организмы, например, ну, если если под подсмертностью именно вот э, не просто возможность уничтожения, э, а именно вот, скажем, ну старение. то вот, например, есть нестареющие организмы, такие как гидры, например, вот. Э, поэтому вот э, определение нас оно лучше, мне кажется, тем, ну, как ты сама считаешь, мне кажется, оно лучше. А ты как думаешь? Да, но интересно. Но вообще я люблю, например, определение Энгельса, который говорит то, что э, жизнь это, э, сейчас вспомню точно формулировку, то что будем считать э, живым как раз именно белки, то есть делает упор на белки на то, что они взаимодействуют с внешней средой и определяет смертность то, как прекращение взаимодействия белков с внешней средой и следствие их денатурации. То есть, по сути, смертность – тоже расплывчатое определение, потому что мы можем говорить, что организм мертвый только тогда, когда остальные критерии, больше к ним, вот, критерии жизни остальные больше мы не сможем к нему применить. То есть, опять же, если мы возьмем ту же клетку и разрушим ее, например, под высокой температурой, она перестанет отвечать остальным пунктам списка, и мы скажем, что она умерла. То есть, опять же, например, я прекрасно понимаю, это тоже очень интересный вопрос, потому что гидры, они по своей сути а, перерождаются. То есть та же самая медуза, она превращается в полипа, а потом опять в медузу. И, как бы сказать, очень сложно определить, когда она умерла или умерла она вообще. Тут уже больше философский вопрос, что считать ее смертью. Но ее могут съесть, например. Спасибо. Я ответил на твой вопрос? Да, спасибо, Лен. Спасибо за лекцию. Насколько я вот правильно услышал? тезис. Значит, получается, что живой организм обязательно накапливает энергию, а неживая система накапливает ее, ну, как бы, чаще всего не накапливает. Но тут тот вопрос возникает в том, что есть же автокаталитические химические реакции, они же не все происходят только в живых организмах. Некоторые из них вообще к живым организмам не имеют отношения. Однако в то же время видно, что результат автокаталитической реакции, он ускоряет саму реакцию, и получается, там и энергия в некотором смысле накапливается. Но ну, если ферменты еще присутствуют, и какие то какие-то материальные ресурсы среде для протекания этой самой реакции. Получается, либо я что-то вообще неправильно понимаю, либо и тут проблемы в определении присутствуют. Спасибо. Спасибо за вопрос. Это очень интересная тема, потому что автокаталитические реакции как раз возникают, возникают из-за них очень много споров. Например, реакция Бутлерова по своей сути тоже является автокаталитической, когда синтезируется сахара, если не ошибаюсь. Но при этом несмотря на то, что они автокаталитические, они не удовлетворяют остальным критериям живого. То есть, по сути, они удовлетворяют только одни из каких-либо критериев. Это, например, как кристаллы. Они тоже могут расти и размножаться, но при этом они не являются живыми. Также, например, автокаталитические реакции, если мы даже возьмем определение панаса, они будут, например, размножаться, у них будет какая-либо изменчивость, но эта изменчивость, то, что синтезируются другие сахара, не будет влиять на то, что эта изменчивость будет передаваться по наследству, и что это изменчивость будет как-либо влиять на дальнейшую эффективность этих самых каталитич... автокаталитических реакций. Тогда, наверное, я тебе задам вопрос. Давай. Смотри, то есть у нас получается такая ситуация. Но сейчас у нас в научном сообществе все-таки в той или иной степени присутствует деление, именно деление живое и неживое. Какие у нас есть варианты? Мы либо можем представить вот эту шкалу живое и неживое как некий спектр и отказаться от этого разделения. Либо мы можем, например, сказать, что вот у нас есть несколько пунктов, да, по которым мы более-менее можем определять живое и неживое, хотя у нас есть исключения. И, допустим, за каждый пункт, мы будем начислять там некоторое количество абстрактных вакууме баллов. И если какой-то организм перешагивает порог по накоплению этих баллов, то, допустим, его можно считать живым. Как ты считаешь, есть ли необходимость в научном сообществе некой, ну, некого изменения, которое мы должны внести в эту категоризацию в понятие? Мне кажется, это было бы намного проще, и всем сразу стало бы жить легче. Но по факту, то, что мы имеем, что в каждой организации, которая так или иначе связана с тем, чтобы изучать живое и неживое, которое принципиально важно знать различия, вырабатывает для себя свое собственное определение в зависимости от тех целей, которые она преследует. И поэтому у нас их так много, и до сих пор... Люди делятся на разные там, группы, которые, например, одни считают вирусы живыми, другие нет. До сих пор никто не может сказать, живые ли самые первые репликаторы по там, теории РНК мира. То есть, по сути, это было бы очень здорово и очень круто, но пока никто такое не придумал, и никому это не надо. Грубо говоря, все как-то определяют все-таки живое и неживое, но не могут между собой договориться. Да, то есть все определяют это по-разному. Кто-то там по Энгельсу, кто-то по НАСА, кто-то там еще по критериям учебника, кто-то придумал свои критерии. То есть здесь такое большое разнообразие, в котором можно просто заблудиться. Понятно, спасибо. Но мне кажется, из этой лекции очевидно, что в критерии в, учеб... в школьных учебниках точно стоит внести какие-то поправки. Вот. вот именно. Но при этом они даются нам всем. И мы все через них проходим при обучении. А потом выясняется то, что так много исключений и что вообще что-то все слишком сложно. Yeah. Все сложно.